Я ваш Каратель и Учитель, И здесь Верховный ваш Судья, Злых дел, суровый обличитель, Смотрю за вами зорко я. За каждой вашей мыслью, шагом Вам от меня не увильнуть, Не усыпить. Смертельным ядом Не сговорить, не обмануть. Я в стороне стоять не буду И безучестно наблюдать, Как обратился тот в Иуду, А та клянет родную мать. Мой глаз настигнет где угодно, До боли память обнажив. И пусть не сразу, через годы, Но спросят точно, кто как жил. Кому сердца служили ваши, Поступка в цену огласит, И долг, что вырос, словно башня, С лихвой заставит погасить. Я — мир в душе. И муки ада, Страж, Что не дремлет никогда. И рады вы мне, Или не рады, На вас обрушусь канонадой. Я Ваша совесть, Господа.